Погнали! Three, two, Пора уничтожать противников. Олучай Да что-то вот то <св> <св> <св> На хорошее начало, Х о, -о, о, хорошее. П что? Что? Игра. Yeah, yeah, yeah. Игра! Твою ночь! Ч происходит? Почему? Все ж было нормально. Я играл в неё сколько? Оно не глючило ни разу. Только я включил запись, оно лагает как дерьмо. Оп, оп. Хорошо. Пошел нахер! А, то наш? Да? Получай! Есть бой! Ай! Ай! Больно! Ай! Полсал! Тикай! Оп! Ай! Больно! Ай! Что? За что ты мне? Так делаешь. Не делай мне так. А, на, минус один. Минус второй. Сейчас будет скотина. ай не попадаю. Ты а, так вышел. А, нет. Оп. Оп. Орар. Подожди, парень. Перезарядка. Умри. Спасибо. Пожалуйста. Игра окончена. Давай, давай. Ой, ну какой ты молодец. О, да. Ты заслушал. Ты заслужил мои аплодисменты. Воу, это новая карта, я на ней еще не был. Дробовик. Оп, оп, оп, твою мать. Кто-то там, что ли, на самолете взлетает куда-то? Смотри, как надо. Смотри, учись, учись. Оп-оп! Он повернулся! Какого черта? Он повернулся. Умри, пожалуйста, спасибо. Дрык, дрык, дрык, дрык, Хорошо! Стоять! Слочь, ты куда побежал? Оп, порталчик! Воу! Воу! Воу! хоть бы долететь! Пацаны, кто туда портал кинул? Не забывайте меня! А вот и враги! Стой, подожди! Я тебя в воздухе убил! Я же говорил, так в порталчик чужой! <с> а чё я сдох-то? А, а, ну да. Сдохни! <с> Без комментариев. Оп-оп, хорошо. Оп-оп, Дабл оп, хорошо. Даблкил это мы умеем. Это мы с тобой проходили. Это мы с тобой учили, это мы с тобой проходили! Воу! Воу, ты видел! Ты видел! А я куда? А я никуда! Браток, что ты делаешь? Что? Ладно. Я понял. Та елки. Палки. Бля, ну ты серьезно опять отсюда упал? Бляха, ты... О. Я нашел Я нашел свое Я нашел свое призвание Так, сейчас мы сзади его обойдем Смотри, как умный человек Обойдем его Псина, ты недоделанная Тебя сейчас ушатаю Это, это читер Все, я, я жалуюсь Я жалуюсь Microsoft, все, она вот Читер, вы сраные. Читер, ты сраный, я прошу Воу, воу, кто, кто включился? А, мои уши, ай, больно, все-таки больно, хватит так, ай, ай, ай, быстрее, покинь матч, а, мои уши, хера, тут конечно все красивые, и вон я самый, самый красивый, самый красивый парадный на этом параде клоунов. Отстоять, вот дай сало! Соло, ты мо, слышь, дай, дай. Дай. дай Соло, ты мо, слышь, дай Да ты. Скотина, соло, соло дай. Соло. Да, да не соло. дай мне соло. то где? А -а -а. Да ты сдохнешь! Он не Стол получил критический урон. Да умри! Умри! Умри, сатана! Тут оно Подожди Стой Что там Конечно Да, давайте Не, ну я, конечно, попытаюсь Да какого черта? Слава тебе небесная, господи Помилуй, хоть и атеист Ну, елки палки воу, воу, воу, воу, воу. Лаги, глюки, лаги Убей его Убей, убей, убей, убей Убей Что, что произошло вообще В принципе Этого никто не видел. Меня назад откатило! Не попал! Попал! Попал! Пиртолет, пистолет у меня есть! Отлично! Спасибо тебе, господи! Что это за оружие? Это опять это странное. Ладно, окей. Бум. Отлично. Бум! Хорошо, ништяк. Где вы, твари? Хорошо. ты вот это я обосрался. Ну, чувак, у тебя не было шансов Ты издеваешься. Стой! Второй, Хорошо! Ладно! Игра, а ты тут главное, как-то one go! я готов убивать уничтожать этих залупенек. ты лидер да да да да да да да да чё я упал какого куда ты мою гору захватил Ската база. Не, ну ты видел, пришел себе как домой. Бляха. Пришел себе как домой, захватил свою гору и ушел. Нормально вообще? Такое вообще закон? Смотри, как делаем. И он даже не понимает откуда, понимаешь? Понимаешь? Оп, оп. Враги подъехали. Они сверху! Я, Я думал, они снизу! Вот они скотины, они, они обош... О, это подло. Ха -ха -ха. пора убивать. Пора убивать их. Бум! Бум! Хорошо пошло. Ох, как хорошо пошло. Все, кто досмотрели до этого прекрасного момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного